Не смотрите это видео, если вашему ребенку легко дается изучение английского языка или если он может легко выучить английский с нуля самостоятельно. Это самое простое и полное объяснение личных местоимений в английском языке для детей. С вами Диана Вилан и онлайн-школа ILS. ILS. Your bilingual future. Личные местоимения ставятся на первое место и начинают наши предложения. Первое и самое главное местоимение – это I – Я. Мы знаем, что в алфавите есть такая буква – I, но это не только буква, но еще и целое слово – Я. И где бы ни стояло в предложении местоимение I, оно всегда будет писаться с большой буквы, потому что самое главное на свете – это I – Я. Ам а течер. I am in the park. I am happy. Местоимение Ю обозначает сразу три понятия. Ты, когда мы обращаемся к другу, ты ешь банан. Вы, когда мы обращаемся к многим людям, вы сейчас меня смотрите. И, наконец, you может быть уважительным вы, когда мы обращаемся к более старшему человеку или к незнакомому человеку уважительно. Не могли бы вы мне помочь? Следующее местоимение – это she – она обозначает любого человека женского пола. Это может быть девочка, это может быть женщина или даже бабушка. Это всегда человек женского пола. She is my mom. She is cooking. Местоимение he – он. Обозначает любого человека мужского пола. Это может быть мальчик, мужчина или дедушка. He is my son. He is laughing. He и she это всегда один человек. She варит с а he над ней хихикает. Следующее важное личное местоимение – это it. It – это все, что не человек в количестве один. Это может быть один предмет, одно животное или одна птица. Когда предмет один? It is a tablet. It is a hamster. It is a parrot. Часто it переводится как это. Например, it is a pencil. Это карандаш. It is good. Это хорошо. Переходим к местоимению we. Оно обозначает мы. Это всегда я и еще кто-то. Я и Стив, я и Маша, и вместе мы, друзья, we are friends. Местоимение they переводится на русский язык как они. Они могут быть люди, они могут быть предметы, и они могут быть животные или птицы. Это одно слово для всех. Они. They are children. They are dogs. They are eagles. На этом пока все. Впереди еще много интересного и полезного для детей, изучающих английский язык. Поэтому скорее подписывайтесь на мой канал и будьте первыми, кто увидит все самые интересные видео. С вами была Диана Вилан и онлайн-школа ILS. До встречи на моем канале. ILS. Your bilingual